Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! В эфире Уроки доброты. Меня зовут Евгения. Вот, наконец, и наступил долгожданный праздник праздник праздников! Торжество и торжеств, Пасха Христова, Пасха Красная. Ни один другой праздник не дает нам столько радости, как именно этот. Почему? Потому что, наконец, свершилось то, ради чего Господь пришел на землю. А пришел Он, дорогие братья и сестры, взять на себя наши грехи, пострадать на кресте и воскреснуть, чтобы даровать нам жизнь вечную. И вот Христос воскрес, уничтожил смерть. И теперь все мы, если, конечно, будем следовать за Христом, в будущем, если и умрем, так и воскреснем, смерть упразднена, жизнь восторжествовала. И сегодня я в такие радостные дни хочу вам рассказать о евангельских событиях, связанных именно с Воскресением Христовым. После торжественного входа Господне в Иерусалим нашего Господа схватили в Евсиманском саду фарисеи, старейшины иудейские и осудили и предали на самую страшную и мучительную казнь через распятие на кресте. Итак, Христос был распят. После страшных страданий Он умер, и Его похоронили в пещере, а вход в пещеру закрыли огромным камнем и приставили к этому входу римскую стражу, так как Слышали священники и фарисеи, что Христос говорил о том, что воскреснет Он на третий день. И боялись они, как бы ученики не пришли и не забрали бы тело своего учителя, и не выдавали бы его потом за воскресшего. Итак, наступили очень тяжелые дни. Ученики прятались по домам, переживали. Спаситель умер. Казалось, надежды нет. И вот на третий день свершилось чудо. Христос ожил, воскрес из мертвых. Спаситель вышел из пещеры, не тронув камень. Как произошло это чудо, никто не видел. В ту ночь Богородица сидела возле гроба своего сына. С неба глядели печальные звезды. Шелестели листья деревьев. Вдруг в саду засиял дивный свет. Это сошел с небес ангел Господь. Ангел сверкал, с лунным молния, и одежда его была белой, как снег. Ангел отвалил камень, который закрывал вход в пещеру. Пещера была пустой. Христос воскрес. От ангела Пресвятая Богородица узнала, что Господь победил смерть. И после своего воскресения, как сообщает предание, Господь Иисус Христос явился своей Пречистой матери, И у них состоялся очень личный разговор. О чем был разговор, мы не знаем, да и не должны знать. Господь и Пресвятая Богородица, два любящих сердца, столько всего пережили. Поэтому, конечно, имеют право на личную беседу. По прошествии субботы... Ночью, на третий день после своих страданий и смерти, когда Господь ожил и вышел из гроба, к его гробу пошли сестры Мироносицы. Среди них была Мария Магдалина и другие женщины. Христа накануне Пасхи похоронили очень быстро. И жены Мироносицы несли к гробу Господню Мира. Такое особое масло, которым э, натирают тело умершего. Они шли, чтобы воздать последние почести своему учителю. Им было больно от того, что похоронили любимого спасителя в спешке, без должных почестей. Мироносицы шли и думали, кто же отвалит им камень, которым закрыта пещера. Как они вообще у них получится э, придать по, по, погребению тела спасителя? Но все равно они шли. Они еще не знали, что к гробу Христову представлены стражи и вход в пещеру запечатан. Мария и Магдалина, опередив остальных женщин мироносец, первая пришла к гробу. Еще не расцветало, было темно. И вдруг она увидела, что камень отвален, возле пещеры никого нет. И сразу побежала к Петру и Иоанну и говорит, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали к гробу. Мария и Магдалина последовала за ними. В это время подошли к пещере и остальные женщины, шедшие с Марией и Магдалиной. Они увидели, что камень отвали над от глубоком. И когда остановились, вдруг увидели святозарного ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес как сказал, еще будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, а потом пойдите скорей и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых. Они вошли внутрь гроба и не нашли тело Господа Иисуса Христа. Но взглянув, увидели ангела в белой одежде, сидящего по правой стороне места, где был положен Господь. Их объял ужас. Ангел же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на зарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее. Там вы его увидите, как он сказал вам. Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова перед ним явились два ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица своих к земле. Ангелы сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки грешных людей и быть распятым, и в третий день воскреснуть. Тогда женщины вспомнили слова Господа. Выйдя... Они в трепете и страхе побежали от гроба. А потом со страхом и великой радостью пошли возвестить ученикам его. Дорогой же никому ничего не сказали, потому что боялись. Придя к ученикам, женщины рассказали обо всем, что видели и слышали. Но ученикам показали слова их пустыми, невозможными, и они не поверили им. И даже стали упрекать их за то, что они так говорят, ведь это невозможно и так тяжело. Они еще говорят о каком-то воскресенье. А тем временем ко гробу Господню прибежали Петр и Иоанн. Иоанн бежал скорее Петра и прибежал ко гробу первый, но не вошел в во огроб, а наклонившись, увидел лежащие пелены. Вслед за ним прибегает Петр, входит в огроб и видит ту же пелены и повязку. Которая, которая была на голове Иисуса Христа, лежащая не с пеленами, а свернутая на другом месте отдельно от пелен. Тогда за Петром вошел Иоанн, увидел все это и уверовал в воскресение Христово. Петр же дивился сам тому, что произошло. После этого Петр и Иоанн возвратились к себе. Когда апостолы ушли, Мария Магдалина, прибежавшая с ними, осталась у гроба. Она стояла и плакала у входа в пещеру. И когда плакала, наклонилась и взглянула в пещеру, то увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих один у главы, а другой у ног, где лежало тело спасителя. Ангелы сказали ей, «Жена, что плачешь?» Мария Магдалина ответила, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, она оглянулась назад и увидела стоящего Иисуса Христа. Но от великой печали, от слез и от уверенности своей, что мертвые не воскресают, она не узнала Господа. Иисус Христос говорит ей, «Женщина, что ты плачешь, кого ищешь?» Мария же Магдалина, думая, что это садовник этого сада, сказала ей, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». Тогда Иисус Христос говорит ей, «Мария». Хорошо знакомый ей голос заставил ее опомниться от печали, и она увидела, что перед ней стоит сам Господь Иисус Христос. Она воскликнула, «Учитель!» и с неописуемой радостью бросилась к ногам Спасителя. И от радости она не представляла себе всего величия момента. Но Иисус Христос, указывая ей на святое и великое таинство воскресения своего, сказал ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим, он имел в виду апостолов, учеников, и скажи им, «Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему» и Богу вашему. Тогда Мария Магдалина поспешила к ученикам его с вестью о том, что видела Господа, и о том, что он сказал ей. Это было первое явление Христа по воскресенье, но не считая его таинственного явления Божьей Матери, разумеется. По дороге Мария Магдалина догнала Марию Яковлеву, также возвращающуюся от гроба Господня. Когда же они шли возвестить ученикам, Вдруг сам Иисус Христос встретился им и сказал им «Радуйтесь». Они уже подошли, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус Христос «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею, и там они увидят меня». Так воскресший Христос явился второй раз. Мария Магдалина с Марией Яковлевой, войдя к одиннадцати ученикам и ко всем прочим плачущим и рыдающим, возвестили великую радость. Но они, услышав от них, что Иисус Христос жив, но не видели этого сначала, не поверили. После этого Иисус Христос явился отдельно Петру и уверил его в своем воскресении. И затем уже Спаситель еще несколько раз являлся апостолом, и таким образом постепенно все убедились, что событие Воскресения состоялось, и уже говорили друг другу, Христос воскрес, и уже в ответ слышали воистину воскрес, так как постепенно стало ясно, что невозможное, казалось бы, событие Воскресения из мертвых все же свершилось. А это значит, что в будущем и всем последователям. Христа тоже возможно воскресенье. Пасхальные службы в православной церкви в эти дни отличаются особой торжественностью. Накануне верующие освещают куличи и Пасху как символы новой жизни, вечной жизни. Приветствуют друг друга, говоря «Христос воскрес!» и отвечают «Воистину воскрес!». Для православных христиан Событие воскресенья является самым главным и неподлежащим сомнению. На пасхальной службе мы также можем слышать удивительные слова Иоанна Златоуста, который призывает в этот день всем, всех нас возрадоваться. «Богатые и убозие, друг с другом ликуйте, воздержницы и ленивие, день почтите». Постившиеся и не постившиеся, и сиднись. Никто же доплачет плачет прегрешений, прощение будет грубого сия, никто да убоится смерти, освободив у нас Спасова смерть. И, наконец, Он торжественно возглашает вечную победу Христову над смертью и адом. Где твою смерти жалу? Где твоя ади победа? Воскреси, Христос, и ты не извергнися, Ииси. Воскреси, Христос, и подоши демоны. Воскреси, Христос, и радуются ангели. Воскреси, Христос, и жизнь жительствует. Воскреси, Христос, и мертвый не един во гробе. Христос был восстав от мертвых, начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, вот давайте мы в эти дни будем радоваться, проявлять друг другу любовь и милосердие, искренне веря о том, что раз Христос воскрес, то придет время, и мы воскреснем из мертвых. От всей души еще раз поздравляю вас с светлым праздником Воскресения Христова. Храни вас Господь! Христос воскрес!